И даже закуски на столе Но близкие мои Любимы мной все так же В любые времена И на любой земле В любые времена И на любой земле Что в Судолке Москвы Что в Бургане В любые времена и на любой земле. Хорошо, что мы с ним договорились, я уже запереживала.